Ребят, всем снова здорово, с вами я, Ванёк, и это очередное видео без лица, где мы с вами проходим бэтмена Архам Сити ищем, что делать дальше-то, а? Ну, фриз, короче, ищем, так. Так. Ну, музей женщины-кошки, это последнее, это... Ищем миссис фриз. Короче, я думаю, такой... Начать заново играть, ну, как бы, как бы начать новую игру, ну, остановите ЗАС, не дав ему похищать и убивать случайных людей в Архам-Сити. <coughs> не особо уверен, честно говоря, что Брюс Уэйну есть дело какое-то до Виктора ЗАСа. Опасть ли Зас, Звоните и узнавайте. Так... Надо на X нам нажать. Не. На... Ладно, а чё тут? Так, стоп. А чё тут? Чё это такое-то? А, это загадочника. Блин. Так, а здесь чё-то темное лев Кондра планирование Не, не, не, этого надо, а вот этого. это. Бэтмен, это Бетмен, это Бетмен. Бетмен, он здесь. ты оглушил меня блин толпал ты черт 8 x8 комбо короче и продолжаем мы с вами поиски нора фриз Джокер, верно. Ну да, верно. Так, решаем последние загадки, точнее пошли уже. Ножи детям не игрушка, блин. Если вы хотели бы... Если, хоте если кто-то из вас хотел услышать мое мнение, то ножи детям не игрушка. Извиняюсь, ребятки, тут просто... Открылся телега, открылась опять же моя. Так, этого надо на контрол. На контрол и... Блин, ну... Больно же было, блин. Ищем Нору Фриз. Мы с вами, ребятки... Мы как бы уже эту миссию, не знаю, немножко забросили, но... Нет, на самом-то деле нет. До сих пор ищем эту миссию с Фриз. Нору. Ищем, короче, мы с вами, ребят. На F. Так... Не, понял, что она где-то тут, но она под землей, скорее всего. Ребят, она, скорее всего, где-то под землей, но Рафрис это... Либо, короче, либо она, она либо где-то под землей, либо где-то тут, ну, сверху. Не, надо на F, наверх. Надо тут и вот так. Тут опять же надо на F нажать так. Берегись, ТБ. Состояние напуган. Состояние сейчас будет нестояние. Так, а стоп, а это шифровым, шифровальным секвенсором не вырубить никак эту камеру? Камера наблюдения Тайгер, нет. Никак ее шифровальным секвенсором не вырубишь. А, заперта, ну, блин. Надо, значит, какой-нибудь другой способ туда попасть. Стали лететь на завод Сионис опять, блин. Я эту игру, честно говоря, не особо как бы я с ней особо в, на хороших ладах, ну потому как тут загадки остаются очень много. Дофига даже, я бы сказал вам так. Да блин, ну. Блять, ну блин, ну прям притянись, а? Или это тоже надо открывать, получается, понимаете ли? Не, ну. Я понял, что норафрис ну, тут, но ну, ее как бы надо тут... Найти надо. Не, понял, что она где тут, но е ⁇ же надо для начала, наверное, еще найти. Не, на Х, так, тут будет лучше. Так, будет лучше легче мне. Наверное, даже так. И мы спустили с ним на. А, не, я понял, я кажется тут это раздолбал, извиняюсь, ребят, короче, каламбур маленький, но я реально их раздолбал вот эти вот штуки, ну потому что ну, мне, собственно, они надоели, ага. Так на X то Куда мы дальше с вами идем? А дальше с вами мы не знаю, куда мы идем. Ай, блин. Ну, опять же управление тут, ну, не знаю, насколько старомодное, Ну, но нормальное, короче, управление управляется игра, нормально чувствуется, ну, но только нормально. Так, ищем Нору Фрис, Миссис Фрис, своих дьяволи. Так, так. А может накидать снизу, а? Они а сверху тут. Ага. Сейчас бы был. А, а, а, а, а, а, а. Так, так, так, так, так, так. так. Эм. так. Не, ну, прошли основную кампанию, ага, так скажем, я не надеялся, даже что мы с вами ее как-нибудь пройдем. Не надеялся, даже честно говоря, вот реально не надеялся, не думал, не гадал я, что мы ее пройдем просто напросто. Просто не думал, не гадал, что мы эту компанию основную с вами пройдем, Потому что, честно говоря, даже тут даже думать и гадать не надо было бы, ну... Ну прошли же, как бы. О, загадка Ридлера. Трофей загадочника. найден трофей загадочника. Так. Буэксперт. эксперт. эксперт. Компания открыта. Так. На F, на X. Ну неужели Нора Фрис именно в этом помещении, вот в этом здании, а? Не. А я мочить, как бы, костюм в этом на второй раз не хочу, даже третий. А может быть она вообще сверху, а? Тебя фиг его знает, честно говоря. Не, ну, тут подсказки даже есть для таких уж особо одаренных, как я. Тут есть подсказка, что сюда можно... А-а-а-а-а-а-а-а. Так. На х. Так. Здесь подсказка, что нужно сюда повернуть. Здесь подсказка, что нужно сюда повернуть, собственно, как... Куда надо поворачивать, чтобы дойти до этой Норфриз, проклятый, а? Хоть я и знаю, что жену мистера Фриза оскорблять не требуется, не нужно, это вообще нехорошо, как получится. Но, ну куда поворачивать тут, чтобы дойти до Норфриз? До госпожи этой? Ладно, да госпожи Норфриз. Куда надо поворачивать? Не, ну с мистером Фризом как бы был бой похлеще даже, чем с любым там загадочником, любым этим головорезом, любым Джокером. Реально, бой был по-хуже, я бы даже вам так сказал. Это Бэтмен. Я нервная. Успокойся, друг. Будь как твой др твои друзья. Спокойные, спокойнее, чем ты сейчас. Не, ну я понял. Ну как мне сюда-то пойти-то внутрь, а? А может по канализации попробовать, а? Тут вроде бы она есть. А, не, это не канализация была, блин. Лулуленд, Лулуэнд. про про па па па Че я, блин, про Лулуэнд сейчас вспомнил? Не знаю. Честно говоря, вот это реально не знаю. Почему я вспомнил про Лулуэнд? Короче, ребят, если вы, кто-нибудь из вас, хоть кто-нибудь кто знает, как эту Нору Фриз найти, где, точнее, ее найти, то пишите, пожалуйста, комментарии про то, что я знаю там, где Нора Фриз. И мне не надо те комментарии, где она может прятаться. Если если вы знаете, где Нора Фриз, пишите 100% я знаю, где Нора Фриз. Не, ну я тоже знаю, что она где-то в этом здании, но... Ну как туда попасть? Вы сейчас не напишите, хорошо? Ребят. Пожалуйста, пишите мне в комментарии. Побольше комментов. Желательно про Нору Фрис. Опять же. Про эту миссис Фрис. Так, на. Эф, не. Не, не, не, не, не, не. Не туда, Бэтс. Ну не туда, ёпалка. Нужно вот да, в эту сторону надо было. Есть, кто-нибудь из вас знает, где может быть, где даже не может быть, а реально есть фрис То пожалуйста, о а вот. То пожалуйста, пишите мне, пожалуйста. Не, ну ладно, это трофей Загадчиков тут нашли. Местная система наблюдения. Дальность 28 метров. Так, на X так. А может я бе что-то без ультрафиолетового зрения этого плюса найду? Увижу, точнее, узрею. Узрею, Нет, тут нужно нору фриз искать, поэтому я буду, пожалуй, на X С ультра.. Фиолетовым зрением Грюса Уэйна. Из-за мистера Фриза что ли? Двое. Что б это здесь делает? этого тоже отрубили и все как найти эту миссис фрис нору фриз не ну написано там ну я там все обыскал честно говоря только здесь я не был единственное что здесь я не был и все так а тут трофеи загадочника Блин, а мне он не нужен кстати мне нужно найти нору фриз побыстрее потому что ну, я как бы не хочу эту серию опять же стать айгат на минутах 59 практически час короче на Блядь, ну слезает и давай уже пробел все снизу вдруг А, это я с другой стороны обошел. Мне надо так на x. Тут стопроцентно, наверное, надо на x сжать, потому что нору фрис я так не увижу. А! так а тут фигали это фигали сенсорная мин загадочника так не ну а на ладно тут э -э Думовуха. Блин, хотя даже тут без дымовой гранат видно, что тут тоже пройти не особо хорошо получится. А, я понял. Где может быть, госпожа Фриз. Господа и дамы. Она может быть и как в этом здании, так в том здании, как во всех зданиях в этой локации. Вот реально. Или только в этом, но ну, я что-то дебил, я вход не могу найти туда. Ага. Нет, скорее всего, реально, я дебил. Я добил. Тут можно было бы войти, но нет. Это слишком легко для Брюса Уэйна, ага. То есть для Бэтмена это слишком легко. Эх, на Х А может она где-то сверху там И ждет меня Защитника Готэма Хотя я, честно говоря, в это не особо верю, как бы А может она где-то тут справа, а? Может где-то слева, может где-то в центре, может где-то сзади. Может быть где-то сверху, может где-то снизу. Так, сейчас на тап нажмем так. Я ищу в этой области, собственно. Разрушаемый объект. А, я иду. Так, надо, надо, надо, надо, надо, так. Kill the bat, убить Бэтмена. А, так это разрушаемый объект? Это что ли? С другой стороны, это здание надо обойти. Так. Ай, а, вот это, этот разрушаемый объект. Не, ну, спасибо большое, огромнейшее просто спасибо Джокеру за то, что он это, за то, что он это, ну, сделал. Разрушаемый объект тут везде понас, напихивал, так скажем так. Дальше с женщиной-кошкой можно объединиться будет, Селиной, ну и можно будет это, так, разрушаемый объект, так, тут где-то, а а Рядом с этим Вондерлендом Джокером Funland. Joker's Funland. Так, если я прям на это смотрю, на разрушаемый объект, то. А может быть будет какая-то еще миссия, так скажем. Ай, блин, без да еще, по Фуаре, а? Может, так... Не, не, не звуковой, потому что звуковой потом... И еще, так, один разрешаем объект, так, это на X, Нет, не, не, не, не, не, не, не, не, на не, не, не, не, Трофей загадочника, тут еще один разшаемый объект. Короче, мы с вами поражаемый объектом тут пойдем. Может быть будет и Нора Фрис это. Так может быть сюда сходить? ты страж um, так нора фриз это на беткомпьютер тренировка др это 10 процентов пока украдено снаржение 0 процентов. короче я тут м -м, вижу доп задания которые надо выполнять но я не могу их выполнять пока у меня ледяное сердце открыто так 1 Одна надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо крыла страж 20 процентов я пока что даже это не начал мне делать это задание лу-лу-лу-лу Не, на X нет, на X не надо, надо, надо, надо, нам на табляцию нажимать, потому что, ну, это будет расшаемый объект, трофей загадочника, так, это расшаемый объект, так, я прямо стою, прямо напротив него, так, а, это, это, это шарики, Муха. Ну Не, я, конечно, знаю, что я... Ой. А, вот! Эти... Так это эти шарики воздушные, блин! Это же Джокер их поставил, нафиг! Нет, сюда нет. Сюда я пройду, сюда я пройду, сюда я пройду. Я ведь Брюс -Вэйн не можно... Уничтожи три воздушных шара. Джокера испытание завершено. Испытание загадочника пройдено. Так, на тап. А, я в другую сторону вышел. Это... Блин... А... Так, нужно сюда вернуться. Нужно вернуться в промышленный район. Чик. Я позже буду какую-нибудь миссию еще. Буду, скорее всего, миссии выполнять очень много. Очень много миссий загадочника буду выполнять, короче. Так, надо... На... Не, надо не на x, а надо на табуляцию нажать. Так, тут прямо на... Нет, тут трофеи загадочника, тут прямо надо на... Право развернуться там, суровая тренировка бет-компьютера Так, в эту сторону нужно идти. Так, ну, нужно идти туда. Два здания вот до этого разрушаемого объекта надо пойти. Это вот это здание надо пролететь, честно говоря, как мне кажется. И следующее здание. Эм, так, надо на X опять нажать, потому что я ничего не вижу. Так, надо на TAP. Так, эм, тут надо вот сюда вот. А, вот, да, блин. Эх, не, не бэтког, а надо. Вот, еще плюс 50 опто, короче. Я оптом набираюсь. Оптоволокно. Так, на, на, на, назад. Так, тут эм, рядом с... Трофей женщины кошки. Сменить, э, точно сменить персонажа нужно. Сменить персонажа, потому что женщина кошка сейчас должна по идее быть. У нее задание. Ну. Like как этот богач тут будет жить? Парк трофеев. Что за семья, акробатов рисковал жизнью постоянно, а теперь летает. А, нет, нет, я понял, что надо сделать, бэдс, да блин, ёшку-кашку. Помоги мне. Что вы тут делаете? Со мной кто-то он пытается убить меня. Кто? Думал, он работает на стренже. Вот ублюдок. Я 6 месяцев пахал на этого черт... чертова башня. Я стоила все закончить, как он засунул меня сюда. На чем он работал? Наверху башни есть несколько ретрансляторов Спецификации Были... Мне нужно отметить пристень. Только я узнаю, кто убил человека. Пробел удержит сканирование. Так. Куля <мит> попала сюда, так. Значит, это куда оттуда. Если снайпер не успел убежать оттуда, то это будет очень сильно, очень круто. Опасен ли еще зас? Звоните и узнавайте. А снайпер ведь уже успел сбежать. Оказывается, да. Нажмите сюда вокруг. Ставил с коньячную так. Мечный патрон дедшот. А вот гильза. Так, дедшот. Мечный патрон дедшота. Получается, это дедшот. Посмотри на изображение на этом компьютере. Это, думаю, то, что я думал, мистер Брюс. Да, дедшот, вас мучить. А что он там делает? Он зачный? Не похож. но исключать это возможно не буду. Стал быть, Вильчас детектив против опаснейшего убийцы. Хм. Кто победит? Не он. Пришли мне дать из базы дедшота. Я загрузил все, что известно о жертве. До связи. Так, на тап. Биография дедшота. Дедшот. Настоящий имя фру... Ф флойд лутон рот занятий наемник месторождения годный цвет глаз кстати голубые цвет волос каштановый рост 185 килограмм вес э 87 килограмм первое упоминание бэтмен номер 59 в июле 1943 года ага ребят короче это дедшот персонаж бэтмен брюс уэйн а не ну все, все, все, все, все, все, все, все, все. С Гленаликом справились, Салманом Гранди справились, женщина кошка была. Продолжай след найдите больше. Это а чёртова Ага Игрушка, блин, для, для детей Оружие дети не игрушка Как и ножик тоже Кстати, как мама говорила моя Так, табуляция Посмотреть расположение жертв Дэдшота The has The has round fired from Помочь Фри... Я отследил место. это где-то здесь. Here, должна быть здесь, somewhere. недалеко. Дершот не остановить. Ладно, ладно, ладно, ладно. Эм, так. Backspace, сделать эту точку. Главное сейчас, потому что, извините мисс, меня, мистер Фриз, но... Это, это важнее, реально. Это важнее, ребят. Это важнее. На помощь! пожалуйста. Кто-нибудь помогите мне. Дэдшот что ли? Путу F и Б и Д буквы. Э? Буту букву F букву и D букву. Пол нечем в снеговика. Ты что, там был или? <свист> Не, мне кажется, что он он там был, реально. В занятии снеговика был. Арликины, Арликины. Арликины, я могу подумать, что это... Арликины. Самая богатая Вархам Сити это стрела, это семья Брюса Уэйна, а это Циркачи, это Арликин, я так думаю. Арликина, Арликина. Есть одна награда, смех. пара пара папа па па па па так, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо. Тут надо на Х. Вы приблизительно место находить жертву дедшота. Так. Не ну ладно, пока что ты жертва Бэтмена, не дедшота. Как бы, как мне кажется. Это даже лучше, чем быть застреленным каким-то там наемником, честно говоря. Лучше, чем быть застреленным дедшотом тем же самым. Если честно, дедшот наемник самый настоящий, честно говоря. Ой нет, контр. Бэт, берегись, Бэтмен здесь. Не, ну, после того, как он сказал, что Бэтмен тут, он не заслуживает жизни, честно говоря, как мне кажется. Right. Ты был прав, это Бэтмен. Хотя бы поразлёгся бы немножко я, ага. С ребятами, с этими молодыми. С этими молодыми людьми хотя бы поразлёгся немножко. Пока Бэтмен их раскидал, Дэдшота пока что не показалось так. Не, надо на Х нажать так. Барбара! Гордон! Твоё предсказание не особо верное. Не надо на ИС нажать, опять же так. Не нарисовано тут, поэтому я буду ждать вот тут. На ну, тап. Я Так, Прямо на том... А дальше надо самому думать, где. Batman, ну да, так я... Ага, спасибо, я Бэтмен. Кто бы кто подумал бы, что я не Бэтмен, а? Может быть, наверху дедшота жертва, а может быть и внизу. Я откуда-то откуда знаю. Не, нарисовано тут снизу. Нарисовано что снизу, короче. Приблизительное место смерти. Так, место жертвы Дэдшота. Тут нарисовано одно, а сказано одно. А... Как всегда, сказано одно, а на деле получается совершенно другое тут. Пожалуй, пока что посмотрю, что за церковь тут. Хотя, не, я знаю, что это церковь Солмона Уэйна. Ну, чё тут было? А, не, вспомнил, миссия одна была, да. С харли квинс связаны с моей любимой Ага. медицинский центр говори об именах, получили кажется же плату ну, так. да получит получит кто его знает там кто его сделает Так, надо, не, надо на Х. Надо было бы разломать эту штуковину, вот эту вот шнягу. Тут надо было бы ее разломать бы. Ну, я не могу, конечно же, не могу. Так, надежда, говорит, тут первая встреча в этой игрушке с Харли Квин. не ледяной удар нужно. а дистанционный электрозаряд нужен. Так. Нет, открыть лучше. Так. Приблизительное место смерти. А приблизительное время ты не скажешь, Барбара, ага. Не могу же я вс ⁇ заносить и знать, ага. Вообще. Камера наблюдения Тайгер. Отслеживай так. А мне может неприятно, когда за мной следят кто-то, а? Мне может неудобно, когда за мной кто-то следит, смотрит, видит. Это Godm FM, это переговор тайгер это этой компании, это полицейская чиста, это Паттин Сыро. Это сигнал Тайгер. А ч, было бы реально интересно послушать, что они говорят там второе. Ну это уже, так скажем, после прохождения. После прохождения проходить не основные миссии компании. Потому что, ну, как бы я до сюда, понимаешь ли, бежал. Ладно, даже не бежал, а летел просто. А, на Гаргуле. А тут еще не погасло. Ну тут только это светится, а там зеленый. Так она ТАП, если. Here, ага, знаю, Дедшот надо остановить. Ладно, well, короче, ребят, давайте до следующих встреч в Бэтмен Архам Сити. Увидимся с вами в следующих эпизодах Бэтмена. Пока-пока, ребят. Я, наверное, разгадаю когда-нибудь эту загадку, если, конечно, мне... О, уже почти час играем блин.